Вы принимали участие в подобных конференциях? Да. А, в Петербурге, да? Да. Уже какие-то видите различия между конференциями? Да, Конференция только что началась, здесь будет побольше народу. Можете, да, а раньше о Казанском университете слышали? А, да, конечно. Дела? Может конечно. у вас уже здесь есть какие-то научные контакты? Нет, нет. к сожалению. Нет. Ага, прекрасно. И э, ваши первые впечатления об университете тогда? Вы, наверное, здесь впервые? Очень хорошо выглядит, да. Я здесь впервые, да. Ага. И ваши ожидания от этой конференции? От чего? От конференции. Oh, well. э, знаете, я, я бы очень хотел, чтобы вот, э, я участвую в этой программе Мегагрант. и это очень хорошее начинание, я бы очень хотел, чтобы э, начаться на высоком уровне, услышало вот тоже наши пожелания, не только, что вот э, все идет великолепно, но вот у нас есть... А где основные Уже. проблемы сейчас у научного сообщества? Организационные. Надо научиться, что такое международная коллаборация, как участвовать в этом. Вот так. В России этого опыта не было во время Советского Союза. где-то 25 лет. И только-только начинает Россия вписываться в эту схему. Вот, я думаю, тут есть кое чему научиться и в смысле организации.